Добрый день, друзья! Меня зовут Владимир Андреев, специализируюсь на недвижимости с 2007 года. В сегодняшнем хочу посвятить льготные ипотеки в сфере недвижимости. дается для семей у которых ребенок родился 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года для семей, которые установили детей рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года либо же для семей у кого ребенок инвалид ставка 5-6 процентов годовых на весь срок первоначальный взнос не менее 15 процентов материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос срок выдачи до 30 лет приобрести можно новостройку на этапе строительства в данном доме переуступку от физлица также переуступку от юрлица Документы для этого понадобится паспорт СНИЛ, связь о рождении детей или ребенка, справка с работы о доходе, ксерокопия трудовой книжки заверенная, а также справка с пенсионного фонда о наличии средств материнского капитала. Нормальная сумма кредитов в четырех регионах, а именно Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область 12 миллионов, во всех остальных регионах 6 миллионов. Взять ипотеку, льготную ипотеку с господдержкой может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Ставка в районе 10-12%, первоначальный взнос не менее 15%, срок кредита выдается до 30 лет. процентная ставка может меняться в зависимости от суммы кредита, срока кредита, первоначального взноса, банка, какую программу вы используете, а также как вы подтверждаете свой доход. Подробнее могу проконсультировать по ссылке ниже, либо по телефону.